Плохо уж этот челлендж неделя с iPhone 4, который провалился в первые же дни. Всем привет и буквально через несколько секунд расскажу тебе, что пошло не так и почему я вернулся на свой iPhone 7 Plus спустя пару часов с iPhone 4 на iOS 7 в руках. Поехали. Поверь мне, друг мой, я не смог пользоваться четверкой без нужного функционала, который мне необходим как воздух каждые 24 часа на своем iPhone 7 Plus. Но различные приложения, вроде Инстаграма, без сторис, или устаревшей версии со старым и e дизайном, это еще полбеды. Главная причина все-таки производительность. iOS 7 далеко не самая быстрая OS для мобильных устройств, тем более на четвертом iPhone. Касаемо работоспособности на данном девайсе, владельцы iPhone 4 не обесуйте, после iPhone 7 это просто огромнейшая пропасть, все работает намного дергано нежели чем на моей семерке. Приложения запускаются долго оперативной памяти, просто не хватает для комфортного использования нескольких программ одновременно. Перейдя с более-менее актуального смартфона от Apple на уже далеко не самую актуальную модельку, вы почувствуете раздражение и дискомфорт. Нет, серьезно, я не понимаю блогеров людей, которые могут утверждать, что iPhone 4, внимание, для использования в 2018 году на полном серьезе хороший вариант для тех, кто хочет себе iPhone, но с деньгами напряженка. Окей, но не стоит так мучиться, правду тебе говорю, если хочется, вот iPhone. но нет денег на шестерку или SE, восстановленный за 10-12 тысяч рублей, посоветую тебе взять тот же iPhone 5s на секторе БУ или опять-таки восстановленный за 7-9 тысяч рублей. Могу сказать, что в качестве звонилки, о чем я и говорил тебе в одном из роликов про iPhone 4, этот телефон будет одним из самых красивых. Смартфон в стеклянном корпусе просто для звонков. Круто же! В 2010 мне бы по голове дали за такие мысли сейчас. М да Но, касаемо повседневного использования, к рабочим гаджетам без обид дружище вообще не прокатывает. Тот же пятый iPhone на iOS 10 за 5-6 тысяч рублей опять таки на секторе BU БУ будет работать и то лучше. Многие скажут, погоди, так есть же прекрасный 4S. Согласен, что S может работать куда лучше с iOS 9, однако диагональ экранов 3,5 дюйма, отсутствие определенного функционала, который есть даже на не самом дорогом iPhone 6 или всеми любимом 5S, однозначно отбрасывают различного рода сомнения по вопросу целесообразности использования iphone 4 либо 4s в качестве основных смартфонов в 2018 году подписывайся на канал чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента компании apple и не только совсем скоро увидимся до новых встреч до новых пока